Привет. Я тут это, еще одного человека нашел, который собирает сборку для кассы Гоу. Ну, посмотрим. Всем привет, с вами Dragon PC и сегодня я соберу для вас ком специально под игру Counter-Strike Global Offensive всего за 30 тысяч рублей. Я тут посчитал цены, и оказались не 30, а 40 тысяч. Так что будем за такую цену собирать. Мы взяли материнскую плату ASRock а H310CM DVS. Она обладает очень хорошим функционалом за сравнительно небольшую стоимость. Среди ее возможностей стоит отметить поддержку любых процессоров Intel 8 и 9 поколения, возможность установки вплоть до 32 гигабайт оперативной памяти, 4 порта SATA, 6 портов USB и наличие VGA и DVI разъемов для вывода изображения со встроенного в процессор видеоядра. Материнка хороша и все такое, но за 40 тысяч уже надо с четырьмя слотами для памяти брать.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 Один слот у нас останется пустым, поэтому в дальнейшем можно будет добавить еще 8 гигабайт, и всего получится 16. Ну а сейчас нам надо уложиться в бюджет, к тому же для большинства игр 8 гигабайт оперативной памяти вполне достаточно. Оперативная память у нас от производителя Crucial, который зарекомендовал себя как надежный. Процент брака у продуктов этой компании крайне невелик, а производительность за эти деньги более чем хорошая, поэтому мы смело можем рекомендовать именно такой вариант к покупке и выбрали его и для нашей сборки. Ну нахер! Походу, этот человек даже и не слышал о том, что такое двухканал. Ну ладно, а так память хороша, но лучше двумя плашками по 4 гектара брать. от наш ПК для CSGO мы будем сразу, поэтому расскажу сначала о корпусе. Очень важно, чтобы корпус был продуваемый, а также желательно иметь вентиляторы хотя бы на передней части корпуса, чтобы внутрь попадал холодный воздух для лучшего охлаждения всех компонентов компьютера. Ну и конечно всем хочется, чтобы его компьютер был красивый и радовал глаз. Наш выбор пал на прекрасный корпус-глайдер от компании Aeropool. Он имеет верхнее расположение блока питания, два вентилятора с подсветкой на фронтальной панели, а также боковую стенку из закаленного стекла, что отлично скажется на внешнем виде нашего компьютера. Валера доволен и счастлив! Молодец, взял продуваемый корпус. Надеюсь, что все остальное также будет хорошим. Но можно и Z взять. Например, MS-2BG. Ну а что по блоку питания? Мы возьмем на 500 Вт. Этого будет более чем достаточно для питания тех компонентов, что мы подобрали. Наш выбор пал на модель ZM500XE от компании Zalman. Блок выполнен в черном цвете и будет отлично смотреться в нашем корпусе с прозрачной стенкой. Он спроектирован с применением всех современных технологий защиты и имеет вентилятор охлаждения размером 120 мм. Достаточно длинные провода позволят установить данный блок питания в любой корпус. Мне было удобно укладывать их, получилось довольно быстро и аккуратно. Установим наш блок и подключим всю систему, а также не забывай. Браво! Помушки! Просто охуенно! Улеба! Вроде не кцесс. Но вроде и не норм БП. Тут уж есть кулер Master Lite V3 на те же 500 ват. В частную отдает 450 Вт и является неплохим решением для мощного компьютера. Теперь к накопителям. Хоть наша сборка и бюджетная, но без SSD-накопителя сегодня тяжело представить современный компьютер. Никому не хочется, чтобы системы или программы грузились по несколько минут, поэтому добавим SSD минимального объема на 120 гигабайт от фирмы Gigabyte со скоростью чтения до 500 МБ в секунду и скоростью записи до 380 МБ в секунду. На него мы установим систему. Smart накопителем будет обычный магнитный жесткий диск на 500 гигабайт от компании CG 500, 500 гигабайт из серии Barracuda. Здесь будут храниться игры и файлы. Ну а главным компонентом любого игрового компьютера является видеокарта. Мы выбираем Nvidia. Они производительней, а также процент брака у них значительно меньше, чем у конкурентов в лице AMD. Чтобы уложиться в бюджет, возьмем карту GTX 1650 Super от компании Polit в ее одновентиляторном исполнении. Ее характеристики вы можете видеть у себя на экране. По сути, эта карта является упрощенной версией GTX 1660, а не ускоренной 1650. Она должна быть гораздо быстрее своей младшей сестры, а стоит всего на 10 долларов больше. Звучит супер, не правда ли? А я не рад. Я лучше возьму Amuda RX 570. Дешевле. Но работает даже быстрее. Сами посмотрите тесты. В общем, что он выбрал правильно? Ничего, кроме корпуса. Да и то какой-то странный выпуск. Я думал, он сделает намного лучше. Поэтому 2 из 10 и дизлайк. Dragon PC, тщательно при тщательно пересмотри комплектующие перед съемкой видео, или вообще туда не нелись. А с вами был Стик Ботман.